Перстень счастья ищущей во мгле Эту жизнь живу я словно кстати Заодно с другими на земле Но всегда я себе родную И томясь в неласковом плену Я тебя нисколько не ревную Я тебя нисколько не кляну с тобой целуюсь по привычке, Потому что многих целовал. И как будто зажигая спички, Говорю любовные слова. Дорогая, милая, над мне всегда,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 кто я, что я, только лишь мечтатель Перстень счастья, ищущий во мгле Эту жизнь живу я словно кстати. Как стать, заодно с, с другими на земле. И тебя любил я, только кстати.